Здравствуйте, друзья, слушатели и зрители моего видеоканала. 9 мая 2023 года в Москве прошел очередной кремлевский фарс под названием Парад Победы. Вроде все как всегда, но есть, как говорится, нюанс. Не заметить его – это значит ничего не понять в раскладе кремлевской кублократии. Но мы с вами таки обратим на этот нюанс наше внимание и поразбираемся в его значении для понимания того, в какую сторону подул ветер перемен на полях российско-украинской схватки. Есть несколько маркеров, предшествовавших тому, что проявилось во время Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года. Первый из которых это недавняя встреча двух сообщников преступной войны против Украины Путина и Лукашенко, состоявшаяся 19 декабря. 2022 года в Минске. Как я уже писал, целью тогдашнего визита Путина в Минск являлось решение вопроса о гарантиях личной безопасности бункерного диктатора со стороны Батьки. Получив такие гарантии, Путин на секунду забыл о проблеме у пригожина и Кадырова недвусмысленно заявивших свои претензии на власть. Второй маркер – это уход из информационного пространства спецоперации Рамзана Кадырова по состоянию здоровья, последовавшей в феврале 2023 года. И третий – недвусмысленное заявление начальника ЧВК, Вагнер, Евгения Пригожина о государственной измене высшего военного руководства России, а конкретно Шойгу и Герасимова, проявившиеся в виде отсутствия снабжения требуемыми боеприпасами передовых подразделений ЧВК «Вагнер» и оставления поля боя под контрольными «Газпрому» подразделениями ЧВК «Факел» и 72-й бригадой Минобороны РФ. Именно Пригожин ужалил Путина 9 мая 2023 года в его пятку, носящую имя Александр Лукашенко. Именно Александр Лукашенко – был тем предохранителем, препятствующим продвижению Евгения Пригожина к Кремлевскому Олимпу. И, как мы с вами увидели, 9 мая 2023 года этот последний предохранитель пал. То, какой вид имел Александр Лукашенко 9 мая 2023 года во время Парада Победы в Москве говорит о том, что он не то что не сможет больше гарантировать личную безопасность Путину на случай попытки госпереворота, а уже и своей собственной безопасности обеспечить не может. Гримасы, повязка на руке, неспособность пройти даже 300 метров, Говорят о том, что Лукашенко серьезно пострадал и уже, как говорится, не боец. Версия о том, что Лукашенко был атакован спецслужбами Украины, не может найти своего подтверждения. А вот мотив для такой атаки со стороны начальника ЧВК Вагнер Пригожина очень даже просматривается. И это, как говорится, награда за то, что в свое время Батько не передал арестованных белорусским КГБ вагнеровских боевиков Украине по просьбе Владимира Зеленского летом 2020 года. Ну, что тут сказать. Петля на шее главы кремлевского режима Затянуто. Когда будет произведен решающий ходак от зиме, мы с вами скоро узнаем. До новых встреч!